умеет раскачиваться, раскачивайтесь. В раскаленных глазах полуночных машин я читаю. Свой приговор не спеши, если хочешь успеть. Зачем я здесь, этот город? Похож на смерть этот город, похож на змею, что же, магет зубах. Сердце моё забронируй мне место. В своем раю, пока ты с нами мы никогда не умрём. Джа, Растафара, сыграй мою жизнь на небесной гитаре, Джа, Растафара очистит душу мою от кори. Уволенный Бог пьет вино за углом, он не толще теперь ничего никому Он оставил свой крест и сказал, что уснуть — это лучший способ Покинуть тюрьму — это лучший способ Побыть одному, зачем я здесь? И когда же весна, слишком много людей — в этом дому, а там те люди, там и война. Ша, Растафара, сыграем мою жизнь на небесной гитаре. Ша, Растапар, очисти душу мою от гори. Не пытайся разрушить свой Вавилон, Попытайся понять, Вавилона нет, Так оставь же свой Виртуальный полон, Если ты не слепой, То увидишь рассвета, Иди же со мной, Бой же со мной, если ты, как и я. Устал от пожара, так играй же со мной Хотя бы и на шару, пока нас слушает ча Растафара Шар, Растафара, сыграй мою жизнь на небесной гитаре Ша, Растафара, очисти душу мою от кари Шар, Раз-то пора, сыграй мою жизнь на небесной гитаре жара раз-то пора очисти душу мою, кори. ой й Они швери в доме без крыши, им так было проще слышать небо. И они считали, что если нельзя совершить ничего, Чтоб не сделать кому-то вреда, То стоит ли, Стоит ли делать хоть что-то, Кроме любви? А вокруг жили люди, и люди смотрели на них С философским неодобрением. Каждая точка считала себя единственной правильной точкой зрения У людей были темные норы, пещеры, подвалы и все, что может быть теплым У людей было все, у них было все, кроме любви Считала их жилище своими звезды Ходили к ним в двери без стука И однажды они посмотрели друг другу в глаза И взяли друг друга за руки И следили вдвоем, потому что если в доме нет крыши Значит есть мечта о полете А если вы никогда не мечтали о нем о, бред, поймете, Как можно взлететь туда, где нет Ничего, кроме мир. И объявляет шаг Ночь контрольным стаканом Ему объявляет мат Новое утро чернее Гитары в его руках На фронтах рок-н-ролла он неизвестный солдат Но в его голове нескончаемый плюс В его папиросе, закадочный загадочный дымом несет, как с нами, свой тяжкий груз. О, как нелегко быть молодым! Бог умирает к ночи, но утром обычно жив. Страна с рождения совсем не его страна. Его самый новый мотив, совсем не его мотив. Его жена, совсем не его жена. Но в его голове нескочаемой плюс. В его помиросе Загадочный дым он несет, как с нами свой тяжкий груз О, как нелегко быть молодым Последние деньги в кармане, пиво возле ларьков Пьяные песни в подъезде Лица случайных подруг Казалось, что то вершины Всего-то пара шагов Но с каждым днем все понятней Что это замкнутый круг Но в его голове Нескончаемый плюс В его поверосе Загадочный дым он несет Как с нами свой тяжкий груз О, как нелегко быть молодым Спасибо, ребята, за аплодисменты Это здорово, это приятно да да на -да на -да на -да. опять позвонила, твой горл с окровенье Камасутры Ты сказала, как мило, что я поздравил тебя с этим новым утром А на улицах люди вроде, и да какая-то псина танцует вроде А я опять на исходе, на автопилоте, на полном своде Там много хромовых кабеля на тонкой горке льда сам собой Ветер, мороз, да иди танго, хромого кабеля Я тоже люблю тебя Ты Вместе со всеми остальными А телефонная трубка хрипит о любви И о новом платье не становится шутка. Я точно знаю, что такое несчастье А я сижу на работе, на исходе На полном своде, а я одет не по моде, Но тебе все равно, кто к тебе приходит Под танго хромого кабеля На тонкой корке да сам с собой Ветер, мороз, и та иди танго хромого кабеля Я тоже люблю тебя Вместе со всеми остальными Давай, А ты, как кружка в пиваре Помнишь множество губы пальцев А я сегодня в ударе Если хочешь, я даже могу остаться Но мы сразу не ляжем Посмотрим, как пес за окнами пляшет Он хвостом нам помашет И разрешит, чтобы время двигалось дальше Под танго хромого кабеля На тонкой горке льда сам с собой Ветер, мороз, не Танго хромого кабеля Я тоже люблю тебя Вместе со всеми остальными танга да Да-да-да-да-танга Я тоже люблю тебя, я тоже люблю тебя, танга да да да, -да танга я тоже люблю тебя, пусть даже со всеми остальными Раз нагадали дальний путь, так ноги стремена, Полны колчаны стрел, да песен знать пора В поход из золотых минут созрели злые времена А если мы, да не пойдем, а кто ж тогда пойдет? Так что ж ты, что же ты плачешь, ладно, Ну, не грусти, не надо! След мне махни рукой, не забудь меня, Тяжкая злая ноша, Сердце с груди не бросишь. След мне махни рукой, не забудь меня. А как учили нас надеяться, верить, любить, да научили Не помнить, не плакать, не ждать, учили петь, да научили Волками быть, учили жить, да научили только выживать Так что ж ты, что же ты плачешь, ладно? Ну не грусти, не надо След мне махни рукой, не забудь меня, Тяжкая злая нож вот так хорошо, да? Сердце с груди не бросишь, След мне махни рукой, Не забудь меня, Кто станет стаей, а кто стадом. Не нам решать, раз нагадали, значит надо. Чего нам ждать? Нам голоса свои сплетать. Да в боевой мотив Адушервать да на бинты для израненных их Так что ж ты? Что же ты плачешь лада? Ну не грусти не надо. Вслед мне махни рукой. Не забудь меня. Тяжкая, своя нож, Сердце с груди не бросишь. След мне махни рукой, Не забудь меня. След мне махни рукой, Не забудь. Спасибо. Я не свою песенку спою, потому что мне надоели мою песню, я хочу другую какую-нибудь. Это песня Алексея Ширяева, более известного, как Крысы Шмендра, была такая группа, если помните. Она мне близка, потому что он поет про Алтай, а я вырос в Калмыкии, и там, и там одно и то же. Такой же буддизм, в общем-то. Горы здесь плечом, мы держат небосвод, И восход опять сибатнет. Солнечным лучом сразу оживет Залаченный барс на браге. Спросите на селе, ходите под кем? Ваши командиры где, Петербатор, Акэмэкен, и великий Ханмергете. Петер Петербатор. Терпотор. О, наш жадный глаз За гребущих рук Пережет погой Древних гор Таю матуман, туман ими катрош Да учи терпению дождь И шереза нож И винтовка тош из железа и вождь. Пусть два дня байк байку прессанай, Двести да, граммов без. Пусть они сыны под небесной, Мы же ноги древних небес. Петербатур Петербатур Он от жадных глаз, согребущих рук Бережет покой требований гор Ставник детских пор, верный талисман Каменный в кармане кистень Ревет мотор И отец наш сам Выстрелом разбудит тень Через перевал Потечет отряд Унося в Талины Смерть Словно на врагов Установкой град Рухнула Алтая Акфемер Батер -батер. Он от шатных глаз загребущих рук Бережет покой требоих и гор. Бьет шадных глаз за рук. Бережем покой дребыних и гор. От порога три до руки, да Да на все четыре стороны В огороде, как положено лебеда В небе, как совеща до бороды. Ну, куда ты гонишь, слышишь, не гони На коне нас нам Видишь впереди болотные огни Так живи осторожно Ничего не сел, ничего не жал Прятал свой страх по сырым углам все мечтал залезть на воздушный шар, да на нем полететь прямо к облакам, А что облака, да сплошной туман, сиди вода на веселе, да не было дня, чтобы не был пьян, или хотя бы на веселе. Вот туман от порога три дороги да на все четыре стороны в огороде наливается лебеда, что-то вещи каркают вороны. Так вот он, я, Господи, такой, как все. Ну, прости меня, к черту все дороги лучше поросе росе Твоему чистому имени. Спасибо, что напомнил, я забыл, эту песню совершенно.